Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой двухцветный узор. Его рапорт по вертикали составляет 4 ряда. Вяжется он очень просто. Узор универсальный и в меру объемный. Подойдет для множества вещей. И, конечно, его плюс заключается в том, что он двусторонний. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 5 плюс 1 петля. Когда цепочка готова, придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 3 воздушных петли подъема. Ту, которую держим, вяжем два столбика с одним накидом. Первый. И второй. Отступаем по цепочке 4 петельки. В пятую вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Над третьим столбиком свяжем пико. Набираем 3 воздушных петли. Третью и первую замыкаем в кольцо соединительной петлей. И в ту же петлю основания довязываем еще два столбика с одним накидом. Это наш основной элемент, веер из 5 столбиков. Отступаем четыре воздушных. Пятую вяжем такой же веер. Три столбика с накидом. Пико из трех воздушных. Еще два столбика с накидом. Такой элемент вяжем в каждую пятую петлю цепочки. В конце ряда, когда связан последний полный элемент, отступаем 4 петли и в пятую вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый ряд готов. Мы закончили его тремя столбиками и начинали тоже тремя. На этом этапе будем вводить в вязание нить другого цвета. Распускаем последнюю петельку и через две образовавшихся петли протягиваем ниточку другого цвета. Хвостики потом нужно будет спрятать в вязании. Приступаем ко второму ряду. Для этого набираем 4 воздушных петли подъема. Разворачиваем вязание. Сейчас будем вязать вот сюда, между тремя столбиками и пятью столбиками. Вот в этот промежуток. Вяжем столбик с накидом. Две воздушных. И второй столбик с накидом сюда же. Получилась вот такая галочка. Две воздушных над пятью столбиками. В следующий промежуток между веерочками свяжем еще одну галочку. Столбик. 2 воздушных, столбик, две воздушных над веерочком. И в следующий промежуток вяжем очередную галочку. Заканчиваем ряд. После галочки набираем одну воздушную петлю, и вяжем столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Напомню, в начале ряда мы вязали 4 воздушных петли. 3 из них это петли подъема плюс 1 в узор. Белую нить пока оставляем. Возвращаемся к красной, она с другой стороны вязания. У нас есть 4 воздушных белых петельки. Протягиваем красную нить через третью воздушную, если считать снизу. И начинаем третий ряд. Вяжем 3 воздушных петли подъема. В ближайшую галочку свяжем наш веер из 5 столбиков. Сначала 3 столбика. Затем пико и еще два столбика. Переходов в этом ряду нет, поэтому в каждую следующую белую галочку вяжем такой же веер. 5 столбиков и пико над третьим. В конце ряда после крайнего веера вяжем 1 столбик с накидом в столбик предыдущего ряда. Здесь мы подхватываем белую ниточку, потому что следующий ряд мы будем вязать ей. Четвертый ряд. Три воздушных петли. Разворачиваем вязание. В тот же столбик, из которого выходят воздушные, свяжем столбик с накидом. Дальше узор такой же, как во втором ряду. Две воздушных. Вяжем галочку между веерочками. Столбик. Две воздушных, столбик. Две воздушных над веером и следующая галочка. И так до конца ряда. В конце 2 воздушных над последним веером. Вот здесь у нас 3 петли подъема. В верхнюю вяжем 2 столбика с одним накидом. Вот это наш рапорт по вертикали в 4 ряда. То есть следующий пятый ряд дублирует первый. Мы протянем красную ниточку к третьей петли подъема белого ряда и начнем вязать 3 воздушных и 2 столбика. А потом в каждую белую галочку свяжем веер.